Оно все нормально, все хорошо, но еще раз, ты пытаешься ударить сильнее, быстрее, лучше, у тебя, ты, почему, твой мозг уже понял, он согласен с этим, но что это происходит? Ты начинаешь бить быстрее, сильнее, то есть оказаться быстрее там. И вместо того, чтобы немножко сохранить все-таки и равновесие, и чтобы масса пошла в кулак, чуть торопясь, еще не скоординированно у тебя вот эта вот плечевая работа, тебя немножко вот тут подраскрывает. И несет туда. Сделай чуть-чуть медленнее, потому что ты делал туда. Вот ты как бы плечо туда завали. Ты, как бы вот ты уже вот это, то, что по кругу, вот эта амплитуда, уже твой мозг знает. Ты сейчас можешь даже не то, что локоточком качнуть, ты можешь еще раз говорю, то, что мы делали вначале, как бы плечо туда подать. Плечо туда подать, поймав второй локоть. Поэтому, когда ты вот... И что у тебя происходит? У тебя и происходит, что ты ногами пытаешься толкнуться, а плечо еще не пошло. Вот ноги и плечо должны сработать одновременно. Mm -hmm. Ноги вначале, конечно, как обычно. Mm -hmm. Попробуй. Не торопясь. Да, да, да, и смотри, вот вторая картинка у тебя в голове. Ты берешь и специально себя на, ту, на другую ногу наклоняешь. Не mm надо. -hmm. Правильно. А почему? Ты на той ноге окажешься. За счет либо переворота плечами, либо за счет вставания пятки, ну и плеча само собой. Mm. То есть твоя масса окажется на второй ноге опорной вследствие ударного действия. Задней ноги. Задней ноги, либо э, заднего плеча, вследствие удара. А ты до удара уже себя раз сюда, mm. и в итоге у тебя пустая рука, пустая, тебе бить нечем. Mm. Попробуй. Во! Вот сейчас удобнее? Смотри, и не шлепок был сейчас, смотри, кулак четко стал. Еще раз, только медленнее. Не торопись. Да, да, да, да, да. Не торопись, не торопись. Оп, ввер вот, вверх и плечо, да, давай. Да, только смотри еще раз, ты как бы, смотри, висит у тебя ручка, да? Uh -huh. Вот я тебе еще раз эту э, тему предлагаю. Да, смотри. Вот ты начинаешь... Uh, в... на себя, да? Да, не, не дергай на себя, она сама там пойдет, пойдет, станет. Вот посмотри, пошёл, колени пошли вверх. Вот туда плечо. Но только мы же боковой удар ага. Нет, Нет, видишь, руку встал задержать? Да, посмотри. Да. Вот пошли ага. ноги, пош... стоять. Ага. Вот пошли ноги вверх. И вот твое плечо. А Теперь вот, дай этим, дай плечо как бы туда. Да как бы вот туда, чтобы твой кулак пошел не по кругу, а если ты туда плечо дашь, а то он пойдет именно вот сбоку, но вперед туда. Попробуй еще раз. Во, Во-во-во-во. А теперь попробуй медленнее, но успеть встать ногами и плечо. Ну а что за прямой удар, почему глухой? Очень ближе. О! Свет. Не толкайся. Просто... Об... Смотри, а. и второй момент. Ты когда толкаешься, ты не одной ногой толкнись. Ты вставай обеими ногами. Конечно же. Вставай просто обеими ножками, не надо сильно. Во! Да-да-да-да-да чуть подойди. Да. Рано, рано, рано. Оп, переворот плеча. Ну а теперь попробую два раза подряд такой. Раз, и вот смотри, во второй держи, смотри, второй удар. Раз, повторный удар. Здесь очень важен повторный На удар, да. Отключи. Чтобы он, вот тут пауза не делает. Чтобы кулак прошел через плоскость тебя. Как бы даже можешь... Ударил и локоточки, как бы вовнутрь. Вот такое вот сделано. Проседайте уже. Надо? Как и не надо? Ты вверх ногами толкнулся, да? да. Побольше без вращения пятки. Ты встал и не руку забираешь, потому что голова там остается. Я ногами толкнулся, я не забираю руку. Я падаю коленями, и рука а -а -а. возвращаясь за моей головой. Не раньше моей головой, а за моей головой, за моей тушкой. Она меня еще и закрывает. Раз, два, три. Попробуй. Медленно. Раз-два-три. Очень хорошо. Ну попробуй кулак провести все-таки не там, а провести через, через вот локоть. Вот, да? И кулак должен пройти вот между твоей плечом и бородой. Он здесь как в базу попадает, перезаряжается. Ближе. Попробуй резко не делать. Вставай, вставай, вставай, вставай. вставай. Не отрывай пятки, ты опять прямой бьешь. Подойди ближе, подойди ближе, посмотри. Ты, ты наклонился опять, исходное положение. Вот ты стоишь опять, посмотри. Исходное положение. Стань чуть фронтально, подбери. Вот, вот тут постой немножко. Вот, но левая нога бочком немножко Стань. Вот, вот это положение. Таз под себя. Давай медленно, пошел. Вверх удар. Во. А Ах. Ударил, останься. Раз. И вот здесь тонкость это. о чем я тебе говорю? Выпрямил колени. Колени выпрямил? А, да это раз, потому что рука опередила. И У -у -у. второй момент. Обратное движение. Не, вот видишь, ты руку стал а, забирать. Начало это? Ты, ты падаешь ногами, и рука mm -hmm. сама за тобой вернется. Uh -huh. Попробуй, медленнее. Медленнее. Не надо сильно-то садиться так. Ты, ты Ты куда в подполье-то уходишь? Ты чего? Вот чуть-чуть толкнулся ножками, да и все. Во! Зачем опять сильный присаживаться? Вот ты как раз, вот, коленочки сбросились, да и все, и все, хватит. Как вариант, только вверх-вниз. Медленнее делай, <свят> Медленнее. Во. Вот. Вот, встав, вставай, просто вставай. Вверх-вниз, не крути пятки, колени, вверх-вниз. Вот, ну, вверх-вниз. А где сбоку он пошел? Сбоку пошел, сбоку. Во, во, сбоку. Переворот плеча. Второй локоть лови, второй локоть лови, второй локоть лови. А, это... Да. Время. Пойдет. Уже вот, видишь, пускай ты даже сейчас колени еще но ты в динамике. Смотри, ты сколько ударов подряд пробил без паузы. Значит, если ты можешь ударить больше трех раз подряд и не потеряв равновесие, не завалившись, значит, уже сохраняется равновесие. Значит, да, группировка, все сохраняется, уже хорошо. И вот еще раз момент. Давай, мы, мы с тобой работали. Защищайся от моего... Опусти руки вообще. Защищайся от бокового удара плечо. Во! Ну-ка еще раз. Хорошо. Только тебя опусти все таки а. подбородок. Не, не грибу тащи. Таз назад. Таз. Вот смотри, сейчас ты не сможешь защититься. Видишь? Не-не-не. Тут хитро другом запущай, смотри. Ты сейчас, во-первых, стоял немножко вот так. Убери таз назад. Да. Вот ты таз назад убрал, вот твои плечи висят. Видишь, у тебя здесь башка. Опять. О! Видишь, как высоко ты uh -huh. поднял. Вот смотри, я сейчас убираю руку. Вот, и, блин, ну держи плечо. Вот эти удары, да? Опусти плечо, встань на место. Встань, встань обратно. Uh -huh. Да просто опусти плечо. Посмотри, на каком уровне я тебе удары. Группировка где твоя? Посмотри, я бил тебе четко висок. Uh -huh. Посмотри, на каком уровне я тебе перевернул. Ты закрыл плечо. Только в одном случае, если у тебя таз сзади uh -huh. будет, пожалуйста. Вот даже, смотри, вот ты наноси мне правый сбоку. Наноси, бей правый сбоку, вот висок. И что я сделал? Я плечо поднял, но если я буду вот так чуть-чуть стоять, я ничего не смогу сделать. Я вот я. я естественно, я же не просто вертикально вверх тащу. У меня все равно вот, у меня вот эта спинка полукруглая. Опа, она мне дает. Пусть у меня чуть переворачивается, видишь, у меня вторая рука опустилась. Оп, плечи. Да, вот а в этом положении... Таз вперёд, да, да, молодец.